Здравствуйте дорогие друзья, с вами канал Work and Life и я его ведущий Антон Белюк. Я нахожусь в Варшаве и в этом видеоролике расскажу вам о своих первых впечатлениях об этом городе и об том хостеле, в котором я поселился. Ну и соответственно покажу вам условия проживания в этом хостеле. Поэтому все те из вас, кто за... заинтересован в данной теме, устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали! Поехали! Ну что ж, приехал я в Варшаву вчера, то есть в субботу. Первое впечатление о городе, в принципе, весьма положительное, так как я и ожидал большой красивый мегаполис с потрясающими зданиями в центре города, небоскребами, торговыми центрами огромнейшими. Жизнь кипит, бурлит. В общем, моя стихия, так как я люблю большие города. Вот, но. Есть тут и обратная сторона медали. Немножко я был шокирован изначально условиями проживания в хостеле, в котором заселился. Да, здесь есть плюс, что тут минут 10 езды от центра. В минутах 10 от центра находится данный хостел. Но, как бы это дико не звучало, тут вместо матрасов тонкий слой поролона. Вот, сейчас на ваших экранах вы можете видеть. И когда спишь собственно доски прямо режут в спину ну так в принципе есть тут и на положительные стороны такие как достаточно неплохие условия в ванной и в туалете ну а в остальном как вы видите есть даже плесень в углах возле потолка в некоторых комнатах в частности в той где я ну и вообще, все как-то выглядит очень дряхло и угнетающе, поэтому общее впечатление о данном хостеле у меня остались негативные, остаются до сих пор, так как я заплатил за неделю, 150 злотых стоит неделя проживания в таком хостеле, ну просто негде было сразу остановиться, поэтому за не менее лучшего, как говорится, пришлось выбирать такой вариант. Если у вас какие-то возникли вопросы в ходе просмотра данного видеоролика, пишите их в комментариях под этим видео. И вообще пишите больше своих комментариев на любую тему. Будет интересно посчитать ваше мнение вообще о моих видеороликах. Но что касается моих дальнейших планов, то я, ну, как и говорил еще в предыдущем видеоролике, сейчас ищу работу. Уже есть на примете несколько вакансий, пойдем в понедельник, встретился с Олегом, пойдем с ним в понедельник в агентство по трудоустройству, скорее всего. Может быть даже и не придется туда идти, не знаю, посмотрим, как карта ляжет. Но, короче, поездим по работам, попытаемся куда-нибудь устроиться, я уверен, что все получится. Вопрос только остается открытым, куда устроимся. Ну, короче, как бы там ни было, как я уже и говорил, все, что со мной будет, будет происходить, я буду снимать на камеру, все свои успехи и неудачи, буду снимать работу, на которую устроюсь, устроюсь буду дальше подыскать для вас достойную работу в Польше, в частности, в Варшаве, разумеется. Поэтому, всех тех из вас, кто заинтересован во всем вышесказанном, обязательно подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны на него. Также не забывайте подписываться на мои группы ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках. Ссылки на которые вы увидите в описаниях к этому видео. Там же будут и ссылки на группы моих партнеров, в которых вы также сможете найти актуальные вакансии в Польше на любой цвет и вкус. Конечно же, без обмана и кидалово. Делитесь здесь ссылками на мой канал с друзьями. Ставьте лайки, либо дизлайки под этим видео, в зависимости от того, понравилось ли вам оно. Ну а на этом у меня все. С вами был Антон Белюк и канал Work and Life. На связи была Варшава. До скорых встреч, друзья. Пока.